здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала с вами астролог марина скади представляю вашему вниманию астрологический прогноз на февраль для представителей знака телец до 18 февраля большинство планет сосредоточено в вашем десятом доме что активизирует сферу карьеры поскольку до 22 февраля меркурий ретрограден то возможна переоценка целей смена жизненного направления будьте решительнее ответственнее по отношению к работе, и вы сможете произвести приятное впечатление на начальников, получить уважение и карьерный рост. Во второй половине февраля вы сможете получить успех в одной из сфер, которую выбрали. Не злоупотребляйте своим служебным положением, будьте душевнее и приветливее, и вы сможете достичь успеха, особенно в бизнесе. Вы будете видимы в феврале. Ваши карьерные перспективы или интеллектуальные способности могут стать главным предметом общественного внимания. И этот период предоставит вам много новых благоприятных шансов и возможностей. В третьей декаде февраля старайтесь выразить в присутствии публики свои идеи. Делитесь знаниями и навыками. Вы получите много возможности к концу февраля и эти возможности они реальны помогут вам обрести независимость улучшить свое финансовое положение обстоятельства будут способствовать вашему общению с начальством с клиентами или с кем-либо из родителей возможно старшие родственники окажут на вас серьезное влияние в течение месяца вы получите важные новости и информацию относительно карьеры, из-за чего ваши планы могут существенно измениться. Третья декада февраля благоприятна для работы с документами и подходит для составления важных отчетов. Вы сможете получить поддержку со стороны начальства или общественной организации, к которой вы принадлежите. Если есть то, что нужно скрывать, то попытки держать какую-либо информацию в тайне не увенчаются успехом. Ваши идеи и методы станут предметом пристального внимания публики. И это внимание может мешать реализации ваших намерений. В первой и второй декадах февраля возможны проблемы, связанные с текущими целями, профессиональной деятельностью, карьерой. Политические разногласия могут стать камнем преткновения. При этом в феврале появляется реальная возможность реализации уже сформировавшихся планов. Благодаря, например, дополнительно полученной информации, установившемуся контакту, использованию деловых связей. Новолуние 11 февраля в десятом доме очень благоприятно для вас. И вы можете обрести чье-либо покровительство. Главное, научитесь использовать нужную информацию в своих целях. Во второй половине месяца появляются новые важные связи, знакомство с работодателями, авторитетными и высокопоставленными людьми. Или возникает необходимость посетить государственные или ведомственные учреждения с целью получения необходимой информации или оформления важных бумаг. В течение февраля много деловых звонков и разговоров. Может поступить ценная информация, возможно, деловые поездки или командировки. Третья декада декабря благоприятна для подписания договоров, контрактов, соглашений. Есть возможность некоторых перемен в лучшую сторону, связанных с работой. Например, предложение о смене должности или места работы по профессиональным или материальным соображениям. 14 февраля день влюбленных который принесет вам волнение, переживания, особенно если есть что скрывать. Тайное становится явным для всех, поэтому будьте осторожны в этот день. Если вы хотите улучшить взаимоотношения с партнером, супругом, старайтесь уединиться. Вам нежелательны шумные компании в этот день. Именно вмешательство окружающих, чье-то некорректное слово в адрес вашей пары, может привнести разлад в сферу личных взаимоотношений. Если вы одиноки и ищете романтики, вам повезет, если вы проявите инициативу и общественную активность. 27 февраля – полнолуние в вашем пятом доме. Сфера любви, творчества. Появляется возможность плодотворно завершить работу над творческим проектом и обрести моральное и материальное удовлетворение. Вероятно, появится желание и возможность заняться тем делом или бизнесом, о котором вы давно мечтали. Завершение месяца благоприятно для яркой социальной жизни. Появится много возможностей для веселья, развлечений, удовольствий, азартных и спортивных игр. Также в этот период может быть затронута тема любви, романтики, бурного увлечения. Также дружеские связи потребуют вашего внимания. Но возможны любовные треугольники, интриги и раскрытие каких-то тайн в этих сферах. Могут быть как приятные, так и неприятные известия о ваших детях. Долгожданное известие о пополнении семьи, встречи со взрослыми детьми. Полнолуние 27 февраля может подтолкнуть к решению вопроса, связанного с бизнесом. Закрытие или развитие, а может быть объединение. Все зависит от существующей ситуации. Если есть вопросы, обращайтесь на личной консультации. Вы получите все ответы. Контакты на главной странице и под видео. На этом у меня все. Благодарю вас за внимание. Буду признательна за репост. Пишите комментарии, ставьте лайки. До новых встреч. Пока!